Приветствую всех любителей видеоигр, а игра под названием Man Eater. Ну, представьте, что для вас это будет как целый телеканал, рассказываем об акул. Игра вышла в том году, я тут чуть-чуть поиграл, совсем проверить игру. Получается, игра вышла в том году, не знаю, как я ее пропустил, но акул я люблю, особенно играть. за них. Сразу же, когда я увидел, напомнил эту старую игру Shark 3D и так далее и тому подобное, особенно на телефон. В общем, не мог, не мог я сейчас пройти миг. Известный другим рыбакам по прозвищу Большой Пит. Папаша мой на акул охотился, как я. Оно в крови. Путь в этом деле кто получше меня, ваши братья за ним бы хвостом ходили. Про акул люди всякую чушь себе думают. Ученые вот говорят, мол, надо с акулами сосуществовать. А как с акулой сосуществовать-то? Акула, она ведь только одного хочет: убить тебя, сожрать! переварить да высадь um. я свое дело считаю так скажем священным долгом убивать их сколько могу жаль в сутках всего 24 часа Бою uh. сообщается о нескольких погибших узнать акулу можно по торчащему у нее в левом боку гарпуну. иди уже нахрен а работать мешаешь как вы понимаете, это свой отдельный телеканал Ман и Дур Телеканал будет вам рассказывать от лица людей А я вам буду рассказывать от лица акул Это взрослая акула-бык Быстрая, свирябая И в буквальном смысле вооруженная до зубов Здесь в заливе она почти ничего не боится Наконец-то Так, подожди свое чудо Смотрите, чтобы вам было все прекрасней получше, получше Я включу вам субтитры ну окна, блин, окна обучения Ну ладно, как бы без них никуда Тут все начинается, здесь начинается вся сама Суть игры То есть в целом Мы будем выбирать как Жить этой акулы И как жить дальше Так Ну это мы все понимаем Только как бы легкое обучение, естественно, за акулу хорошего характера нас учат как бить плавничком как кусать как есть акулы использует свой мощный да игрушка конечно достаточно громко но что поделать акулий напоминает человеку что океан остается дикой неукращенной территорией Выглядит игра очень красиво, это мне правда нравится. Ой, что это за призы? Что это устремляется в глубины океана. Просит нас всплывать. О, сейчас было красиво. Я что, только что сделал выпад. Ну, я только что этим занимался. Что не так? Выскакивающие из воды акула, и много Сначала мы послушаем комментарий, потому что он рассказывает очень интересные вещи об акулах в целом. Так, наведясь на, на, на предмет, нажмите это, а потом. А, ну это выбрасывайте, Сейчас я вам покажу мастер класс Так. Пробу мне схватить, иди сюда. А, понятно. Угу, угу. Обуг схватить -то. А, вот, тюлень. Тюлень мне нравится. Большая животненькая такая. Мое. Эх, хотел выкинуть подальше. Иди-ди-ди сюда. Ой, не поймал, прикиньте. Тьфу. Также же можно и в людей метаться. А, Ай, съел. Ладно, найдем следующую жертву. Увернулась, прикиньте. Ой, я отпустил ее случайно Иди сюда, оконек а -а -а. О, я уже людишек вижу Идите сюда Смотрите, как они радостно Купаются на гидроцикле Все, они ну, купались, хватит Так, а что нам нужно? Нам нужно задание пойти по Быстрее всего, как я понял акулы едет на поверхности В целом то есть по-другому нет другого варианта как-то выбрать по-другому. Так, ну раз уж мы играем за акулу с горпулом сбоку, значит это та самая акула, о которой нам говорили в новостях. Прям так он-то вот выпрыгивает классно. Еще может второй быть прыжок, второй. А вот и наши цели. Так, сидим первым, кто на единорожках плавает. Вот они там кайфуют. Привет, ребята. Рыбу и пыль. И вот их питаться краном, редко. Смотрите, не все на берег поплыли. Не, вы что? Я буду кружить вокруг вас и есть. И на вот, конечно, то, как они едят анимации. Вот здесь классно, потому что тут именно движение. А можно я запустить? Давайте ее оставим в живых, сейчас мы ее заберем. Подчеркнуть, что подобная целенаправленная Агрессивность весьма необычна Для акул По-моему, ты не туда поплыла Пошла на берег <incompleteexplosion> а, куле, надо на Стук, <assess> а, а, вот и противники Появились, которые будут нас уничтожать а -а -а -а, Воздух, прыжок Из воды, уклонение влево-вправо И, естественно, внимание на угрозу так, а -а -а -а. Неплохо Тихо, тихо, тихо Не кусайте. Так, что ж такое? Я сейчас быстрее лодку сломаю, чем буду вас по одному играть. Блять, стреляют так, Так, если убить всех, как я понимаю.. А, знаете, вот что не понимаю, знаете, вот, я убил всех охотников, он взял и просто выпрыгнул. Вот он просто взял и выпрыгнул. Зачем? Надо было наоборот. О, вот это было красиво. Так, тут под водой легер. Еще можно просто лодку уничтожать, как я понимаю, и тогда не надо будет убивать всех охотников. Пизда. Так, осторожно, еще много. О, я водителя убил. Ну и куда ты теперь денешься? Опа. Да, сейчас мы лодку можем уничтожить просто. Я же говорю, делать ему больше нечего. Я уже к вам плыву, ребята. Прям ко мне в зубы. Хорошее решение, по-моему. Ой, вот мне даже... Иди сюда, блин. Ох, сука. Конечно, лови. Если сил хватит. Большой пик. Глянь на ее зубы. Здорово над камином будет смотреться. Видите, тут как бы и своя часть перевода. Эх, Большой Пит поймал вас. Не очень, не очень хорошо это сделано, потому что можно было бы хотя бы правда дать побороться. Большой Пит оценивает сегодняшний улов. Ну да, это моего папаша утюг. Но не акула. Не та, которую я искал. А откуда вы знаете? О чем знаю? Больно она мелкая. Не тянет на Мегалодона. Опа! Ты глянь-ка, а? Улитом Саусы! Салют! Как там твоя родня? Как маманя? Плавник подрел. Зачем это Значит, я узнаю. Как увидел когда проткну нас сквозь. <му> <му> Она ему культявку отгрызла. Чего? Выけて ему брошь, вообще похуй что ли? <п televizor> <mply> <пл favourite> вот это, конечно, тоже не как бы такие вещи сделаны, ну, так все. Не, ну музычка классная, классная Ну как вы понимаете, это чисто большой телеканал охотников на убийца кул. Как я понимаю, да. Мы начнем теперь как надо с самого начала с чистого листа. Знаменитый охотник однажды сказал, что животное, попробовавшее человеческую плоть, забывает про предназначенную ему природой добычу и устремляется на поиски самой опасной дичи. Вот так. Вот теперь мы будем кушать людей. Теперь смотрите. Вот так вот я маленький. Тут есть несколько задач. Планирую заложить кладбище. Помните, что следует избегать опасных прибрежных областей. То есть когда-то, ну пока где мы сейчас находимся, земли, находившиеся здесь, не были под воду. То есть они когда-то со временем ушли под воду. Не знаю, сколько серий будет, будет ли полное прохождение или... Так, посмотрим на окуп, создадим красивую акулку. Видно будет. Тайничок нашли, хорошо. В этой минеральной добавке не было бы необходимости, если бы акула придерживалась хорошо сбалансированной питательной диеты. Так, а что нам надо Так, схроны с веществами, ищите схроны. Куда нам нужно? Посетить грот. В... грот в... Нам... нам в грот надо ехать где-то вот по Пока сильно отвлекаться от задания не будем, потому что не вижу смысла. Задание это наш опыт, это все, это все, что у нас есть в целом. Так, по пути проголодался, да, там парочку окуняшечек. Я только черепаху почему-то еще ни одного не увидел. Лишь здесь акула способна постичь чудо любви к себе. Так, у нас доступна новая эволюция. Для тела это вот новая раскраска. Так, питательные вещества, это ресурсы получаем при поедании фауны людей, уничтожение лодок и выполнение заданий. Питательные вещества повышают ваш уровень и позволяют усовершенствоваться. Для применения... Эволюция, надо вернуться в грот и нажать А, чтобы потратить вещества и усовершенствоваться в эволюции. Так, у нас есть, естественно, улучшение эхолокатора, что очень полезно. Вот они сами усовершенствования для разных вещей. Но пока в целом, я думаю, Эта акула мы... для поиска добычи биологическую эхолокацию. Вот такую Более штуку. Так, что у нас дальше? По заданию нажми тело, чтобы выбрать основное задание. Ну, давайте, поехали. Ты отслеживать Так, что это у нас тут за местечко? Ой-ой-ой. Так, что это? Это автомобильный номер. А, умираю, блядь. Чуть не погиб, прикиньте. Так, я не знаю, нужно ли нам сейчас поднимать уровень, прежде чем мы будем какие-то задания выполнять. Потому что в целом <coughs> мы очень-очень маленькая сейчас акула. А, черепаху. Не факт бы, что сейчас на нынешней стадии бы. Ну, сражение с фауной ворочи, это, это понятно. То есть на нас еще фауна тоже будет нападать. Ну, естественно, как бы. Как по-другому. А, на нас щука хочет напасть. Подожди, рано, еще щука. Мне бы хотя бы уровень поднять. А потом с тобой сражаться. Не, ну если не отстаешь, ну конечно. Ух ты, она еще уворачивается умеет. Так, а мы будем ее тоже кусать, так же, как и она нас. О, ну то есть это хотя бы хорошо сделано. Что противники тоже будут сражаться. Отлично, съели. Вот еще одна была. Кнопка F, вот это вот наведение на цели, не очень удобно, если честно. Блин, на нового уровня далеко. Вон, еще одна щука. О, ладно, с тобой потом разберемся. Хотя нет. Он хотя бы опыта побольше прибавит. Так, что это у нас Сомик? Вот, давайте его тоже съедим. Иди сюда, смотрите, какой большой. О, ну кусочки его разорвали, чтобы съесть их, понятно, правильно. Всего два кусочка, а что так мало. Блять. Вот это уже серьезный противник. Пятого уровня. Ну и что ты, что ты? Давай еще напади на меня. Я тоже умею уклоняться. Быстрее, быстрее к нему. Да что ж такое? О, -о, -о хорошо идем. Блин, ну вряд ли бы акула, если честно, бы нападала бы вот на таких противников, чисто чтобы ну съесть. Акулы редко так делают. Не, если толпой, то понятно, там, с семьей ставить. Так, у нас появились еще несколько заданий. Так, выполнение сюжетных заданий открывает ответствующих второстепенные задания. Так что выполняйте все на свете и по очереди и сталкиваются с различными угрозами в их числе уничтожение места ритания ловли черепах для потребления в пищу использование допинга в черепах и вот так вот мы сейчас не только об акулах фауне узнаем но и про остальную фауну этой жизни так а мне как мне нужен был уровень для эволюции поднять правильно у нас уже второй но нам нужно получается чтобы хорошенько полакнуть Добрый. Нифцам мне тут не нравится, вот эта трёпка, вот так вот камеры водить. Я понимаю, если бы. Если бы это было как-то в ином порядке. Так, проиграть аудио журнал? Из-за интенсивного истребления хищников фаутики увеличилась популяция самов, что ничуть не расстраивает аллигатора-разбойницу Роси. О, пойдем сплаваем туда. Выбор то у нас не очень велик. Но главное не забывать осматриваться. Может быть, сейчас можно и подзабить в целом на, на сборы каких-то вещей, типа сундуков, которых нам дают много белка и тому подобное. Я вижу, что там крокодилы, я туда не поплыву. Бля. Так, я понял, что он на берегу как-то, правда, быстрее плавает, поэтому, да. Понимаете, уже полчаса прошло, я даже заметить не заметил, как это произошло. О, все, нам вот там надо сомиков убивать. Так, Сомик третьего уровня, он жирненький, поэтому сразу его на части. А вот эти части мы уже скушаем. Отлично. Или нам надо окуньков кушать? мы же такие маленькие, что мы даже окунька не можем с первого раза скушать. Или Сомика. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Нифига тут аллигаторов. Отстань, отстань, блядь. Ох ты, ох ты. ебать, ебать, Беги, беги, блядь. Беги, сука. Надо есть, надо есть, надо жизни, жизни, жизни. Кушай, кушай, блядь. Они же не отстанут. Сколько я съел? Шестерых только. Где еще? Кого еще надо кушать? По-моему, у меня акулы всех отобрали, блядь. Так, возвращаемся обратно, но как-нибудь это самое. Аккуратненько. Крокодилу главное не попадаться Потому что он, зараза, не даст нам спокойной жизни Там тоже, кстати, крокодил плавает ладно? Поэтому это самое Естественно, крокодил исчастный ну, Что я могу понять, если мне тоже нужен уровень блядь. Отстань, отстань, блядь Отстань, отстань, я говорю О, кстати, он, кстати, когда кусает, передвигается быстрее Давай-давай-давай-давай Так, третий уровень не расстраивает аллигатора разбойницу рос а то есть после а почему после прохождения задания нам рассказывают об этом месте блять он за нами плывет смотрите блять какой настырный нахуй. надеюсь это будет как пауза так что у нас там еще давай а -а -а, давай теперь тебя выполним то есть нам нужно же уровень подымать, чтобы как-то расти вот видите я уже вырос я уже не такая маленькая ты акула никуда себе так все давайте Блин, а вот так вот плавать не очень удобно, если честно. Не, ну иногда, выпрыгивая из воды, да, можно осмотреться. Но в целом была бы камера чуть-чуть повыше. А то она так установлена очень низко. Там сто процентов еще один, еще один кукодил, блядь. Мне же говорят, там еще что Ну конечно, блядь, ну как же, как, как же это? без них я буду жить, да? Так, ладно, главное это им не попадаться на глаза. Сейчас мы сквозь крокодильчика проплыем, чтобы он нас даже потерял просто-напросто из виду Оп, вот тут я сейчас уже нормально прыгаю так -то. Я бы даже сказал, очень хорошо, блядь Так, там Сомик третьего уровня Ой, блядь, я Так, а еще один Алигата Нет, Сомик это я съем На куски? Нет, вот так съел, отлично Так, аккумулянчик по пути. Блин, нам еще 200 метров плыть. Походу плавать я буду долго, поэтому надо перекусить. Так, аллигатор. Ну ты нам не нужен. Ага, то есть мне будет мешать сражаться, а еще и аллигатор, блядь. Ну вот это вы хорошо придумали, если честно. Пока сомиком перекушу. Ну Кеш, ешь. В мире, где нужно жрать других, чтобы не быть сожранным, нет места ошибки или сентиментальности. На самом деле. Так, где наша цель-то? Неужто ее съели опять? Да не, вон она плавает, отлично Главное оттуда аллигатора отвезти Иди сюда Где ты твой? Так, это не аллигатор, это щука огромная Я бы даже сказал, какая-то, блядь, огроменная наверное. Вот с такой щукой можно Не одну кошку Да отстань ты, блядь, за хвост уцепилась тварь. Блядь, как больно Отлично, съел. Так, это мои кусочки. Да ешь! Все, съел, все. Отлично. Так. Да, тут еще пару заданий с крокодильчиками. Их тоже надо будет потом съесть. Но это попозже. Это уже когда мы подрастем. Сейчас они вообще больно-больно кусаются. Это прям вообще чересчур. Номер фауны здесь сделан красиво. То есть вода желтоватая по всему пресная но почему акулов пресная тоже хороший разговор но судя по всему выживает там где может. а может быть это не пресно тут так все затопило ну есть же какая-то причина почему все затопило мы просто по пути будем есть потому что ну, надо как туры набивать а раз уж путь долгий и длинный то проще так так, вот наша цель. А я здесь проходил был? А, или вон там проходил? Так, почти четвертый уровень. Вообще надо еще исходить. С хрона они очень много уровня прибавляют. А я что-то прям просто хожу и плаваю все. Даем рыск. О. Тоже звучало неплохо Так, где цель-то моя? Это она, что ли? Блять, а что вас тут двое Ну, вы как-то это самое Застряла, да? Застряла. Так хорошо получилось, конечно Да, маленький Большой тоже сожрал Так съел, до конца сожрал Так, выполнена. колорит среднего запада Получен четвертый уровень Все, мне нужно посетить грот Да? Где тут на карте? Вот он. О, еще и быстрое перемещение. О, вообще красота. Еще и быстрое перемещение есть. И плавать такое надо. И эволюция произошла. Вот красота. Я теперь непродуманные решения. Значит, прыжок из воды увеличился. Прыжок в воздух тоже. Ну и запас, дых, запах дыхания тоже. И взмах хвоста появился как удар. Отлично. Теперь можно продолжать то есть можно сейчас не есть а, крокодилов, можно сюда будет вернуться позже а это самое главное сейчас мы пойдем пока по основному лесу там посмотрим как у нас будет с Тела дела еще обстоят Так, а ее я так не съем, да? Тоже надо пару раз ее да, что Пару раз ее ужалить Даже не пару раз, нифига. Так, как я понял, э, все зависит от того, чем питается. То есть это же достаточно хищная. А, сомик у нас питается правыми. И о. как. Так. Восьмой уровень. Да я не потянул, он в два раза выше моего. Мне кажется, он меня просто сожрет. Так, что мы сейчас поплыли по основному квесту. И когда у нас уже будет время, мы, естественно, займемся ими. А вот чем питается черепаха, что у нее кристальчик? Так, это тоже, наверное, восьмого уровня или еще куда больше. Но мы еще успеем вернуться сюда, поэтому не страшно. Я, их, я блядь, сажу ходила. Ну алибаба. Да, какой он огромный. Универсальные рыбы. Его можно жарить на сковороде, на гриле, на вертеле, варить в супах или превращать в ужасного вкуса жела. Опа. Ящичек. Это вот надо забрать. Отлично. Плюс двести ко всем. серьезного Блин, ну вот то, что я стал, ну как бы реально намного больше. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. -ой, ой. Это я съем, но от меня отстань. Ебучий крокодил. Ешь, ешь. О, Сомик куда-то вот я съем тоже. Достой. Да, Самое главное, хорошо, то, что у нее прям. Давай, давай, открывай. Что у нее прям вцепился. И начинает грызть. В результате промышленного загрязнения и сбрасывания сточных вод озеро Дохлая лошадь в 1996 году попало в программу Суперфонда. Вот так Так, нам надо бы немножко здесь уровень поднять, потому что они что-то уже жирные становятся для нас. Посмотрите, тут уже надо их на кусочки рвать. Блин, на пятый уровень далеко. Так, есть что-нибудь по локатору? Ничего вроде не вижу. То есть надо собирать ящики, территории, что еще... Да, в принципе, ну и съедать Это, наверное, вполне достаточно Я что-нибудь в этом доме, интересно Блин, эхо-локатор очень долго перезагружается, конечно Не-не-не, Так, ну нам туда Интересно, если я умру и грузану, у нас будет начинать или как Опа, там что-то есть О, там ящик это мы сейчас заберем сейчас сумика сначала. Оп. Так а, то есть на каждой локации они своей свои. Жизни. Акула бык поглощает множество плавающего в океане барахла. Угу. Так. Здесь надо перепрыгнуть, да? Опа, знак Ну ладно, я холока тут Мусорщик фастуна Художник 16 лет строил скульптуру из мусора, выловленного из озера только за тем, чтобы местная подвыпившая компания снова сбросила ее обратно <смех> Звучит неплохо Опа Ааа, -а -а, мы сюда летели чтобы грот, грот А, все, я понял Быстрый телепорт себе оформить, назовем это так А если даже пятый уровень еще не сделал? Да что ж такое, опустись, пустись под воду. Ой, это аллигатор, это потом мы с тобой будем разбираться, потом. Блин, прям плачу, пиханулилась. А потом это аллигатор дает. Судяка, тут будет реально много. Да что я я не съел -то. О, ну куски порвал, да ладно, она такая жирная. 4 кусочка. Мне оказалось, 5. Ладно. Пойдем в наше новое убежище. Блин, они так красиво оформлены, если честно. Опять Так. Допустим. <coughs> допустим, я хочу прокачать. Да. Усовершенствовать. Так. И тело, да? Тело восемь Надо еще четыре Надо, кстати, знаете что? Надо немножко настроить звук. Аудио, чтобы... Громкость музыки была 7. Громкость звуков тоже 7. Даже 6. Чтобы было очень хорошо слышно комментаторов в любом случае. Так, мы прокачали свою эхолокацию. И подняли наш уровень. Так, теперь есть задание. Ну, погнали выполнять. Это первое прям задание. Не, давай вот это сначала. или Щука. Убить 10 окуней, съесть 10 человек, это потом. Сначала окунь. Люди, для людей я еще маленьких, тоже на куски рвать. Не, мне пока этим неохота заниматься. Чуть позже, вот когда я смогу аллигатора съесть. Не ломай на куски да Ой-ой, да? отстань. Ну, понятно, теперь он не отстанет. Да я даже окуней до сих пор на кусочки ломаю значит нужен шесть о ящик вижу эти морские уборщики выполняют важную роль в очистке дна океана от съедобного и полусъедобного мусора вообще красота, как я понимаю там проку сейчас такое сказал мусорщики блин а ведь когда я расту плавник тоже вот эти вот шрамы они остались Опа, это что за тварь? Иди сюда. О, схватил, схватил за хвост. Почти ее всю прогрыз. О, сожрал ее полностью. Плюс 210. Так, как я понимаю, чтобы прокачиваться, надо будет обязательно возвращаться в этот самый, в грот. А я банки не могу съесть. О, а Так, здесь надо бы сейчас перепрыгнуть, да. Так, я съел какую-то радиоактивную рыбу сейчас, кстати. Опа. О, значок. Сейчас. Блин, целый затонувший город. Признательный компании Sunshine Solutions за грант, благодаря которому стала возможна съемка нашей программы. Также напоминаем нашим зрителям, что массовое клонирование и генетические модификации в армии в наши дни как никогда безопасны. Нифига себе, вот это сейчас было, конечно, сказано очень опасненько. Так, как мне туда попасть? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А... Прыгай, прыгай, прыгай, прыгай в воду. Это, да, блядь, вода! Фух. Где я? Да ладно, я речушечку нашел вокруг. Как туда попасть? Ладно, у меня другой разговор, блядь. Блядь, блядь. Вода, я вернулся. Так, хорошо, как туда попасть? Надо, наверное, с другой стороны ним подплыть. Так, правда, с другой стороны, что ли, где-то? Или к ним только через люк можно попасть? Во, вот это что такое синее. Выглядит классно. Да, и вправду, походу, через люк можно было попасть к ним. Блять, если там будут аллигаторы, с ним придется сражаться сто процентов. Я еще, блять, там правда аллигатор. Так, хватай, понятно, хватай, хватай, уплывай. Отъебись, отъебись, отъебись. Как мне с ним? Их тут двое, блять, вы шо, блять? Вы задание попроще не могли дать? Беги, маленький, беги. Я же совсем маленький, я пятого уровня. Вот тут есть подъем к людям. Нет, нету. Блять, отстань! Отстань! Отстань! Отстань! Отстань, тебе говорю! Я охренею! Блять, они все жирные для меня! Ах ты что! Половин? Половин? Ешь половину. обосновались по от вылетелих эксплуатации башен атомной станции? У акулы есть шанс узнать на практике да нет ли гаммы излучения даже так, да? Так это там видел спуск ниже. Идем, идем, идем, идем. Здесь что-то что -то точно должно быть. Ешь, что не просто так что сюда спустился. Ладно, тут правда окуньки и все. О. Так, понятно, еще один аллигатор. Оп, уклонение. Оп, ящик. Ну, я так и думал, ну... А, в этой игре просто так ничего не бывает. Прожорливый хищник вот постоянно рыщет в завод, что может удалить его Тварь. Блядь, слишком маленько. Мало, мало урона ему на нашу. Беги. Ешь. Все, все, все, и уходим, уходим. Сразу уходим. О, вот эту, вот эту штуку меня надо сожрать. Она какая-то радиоактивная. Блять, там еще аллигатор поплыл? Да отстаньте вы от меня. Вон, сражайтесь между собой, если хотите. Блять, она меня отравила. У меня урон отравления шел. Где там выход? Вот там еще один ящик вижу. Еще этот плавает там пиявка. Блять, я еще к вам вернулся отомстить. Каждый, Сюда, том, блядь. Взглянуть на содержимое желудка акулы прекрасно знают что акулы все занос поймал Бля, ну да ладно аллигатор вообще не отступает от меня ни хрена где я блять где ее? А, вот тут вода, все отлично Ха! Развел аллигатора вообще как, как просто поймальчика какого-то Блин, мне нужно ящики искать, иначе я так качаться буду реально до, ну, как бы, до завтра, блядь. Как бы это прям вообще без вариантов. Блять. Давай, еще и аллигатор за мной попал. Ну, конечно, блядь. Я уж зря разводил, что ли? Я думаю, я его развел. Так. Тут закрыто. Как бы показались бы жизни, если бы я мог это сломать. о куньки шестого уровня. Надо сажать Вообще бедняга ничего сделать не может. Так, а вообще надо... Блядь, да ладно, он вообще от меня не отстанет, что ли. Ладно, план Б. Сейчас под ускорением-то мы уйдем. Вообще не отстают, зараза. Так, а что у нас по заданию, кстати? Подождите. А -а -а, ну вот. По 750 награда. Убить 10, убить 8 окуней. Куда плыть? Блять, там же, где и крокодилы. ба. Встань. Так, это где-то с той стороны Ну вот теперь он хотя бы туда к нам не попадет никак Да, так что мы сейчас будем прыгать Я думаю, что они прыгать-то в принципе Не факт, что умеют Поэтому да Ну и там тоже какой-то -а -а, Аллигатор будет Стопудово, потому что Где много окуней, там точно должен быть аллигатор И а хуй даже и этих это, и рыбу. Ладно, да-да, я портачу. Хотя я думал, что именно получается хищники, они дают нам красненькое. А это жиры, но ну, они жирненькие, да. Ну и углеводы, наверное, какие-нибудь. О пиздате. Бля, нам вода упала. Надо было ее на суше кинуть, чтобы она сдохла и аллигатор, блядь. Ну естественно, как же без него. Она отстанет меня прямо. После поведения остается загадкой. Мне как-то довелось купить на черном рынке диск с видео о спаривании баракут. Но на деле это оказалось пиратская версия дома большой мамочки. Как так нужно было ошибиться? О, кстати, вот я его сейчас об стену ударил. И он оглушился, я бы сказал. Так. Так, это я не там сомиков убиваю. Это. То есть все зависит еще именно от территории. То есть, в принципе, я сейчас убью Сомиков и не дам ему это, размножаться, скажем так. Морские окуни, источник не, как одел, я слабое. заебу сейчас лупить. Отъебись. А это просто попробовать. Но я еще слабоват. А у меня новый уровень можно, пожалуйста? Да блядь, да где мой новый уровень-то? Бля, всего 6 тысяч, кстати, накопил этих камней. Вообще копейки. Нам повезло, что волшебство камеры позволяет наблюдать эту дикую оргию кормежки так красочно и подробно. Блин, то есть такое ощущение, как будто реально ко мне прицепили камеру. А я это самое. Вот и новый уровень, блядь. То стал побольше и помощнее, правильно. Ты куда? Ах ты Так, так, так, так. Давайте здесь популяцию куней срежем. Куда вот там косарь метров? А -а -а. Ага. ага, ага, ага Так, здесь нам 10 людей Значит, тогда вот это мы отслеживаем Вот, вот так И потом по полукругу пойдем как раз Там уже и людей потом будем убивать Ну, это по крайней мере следующее, что планируется ладно успеть У нас тут осталось чуть-чуть времени Да, здесь придется все плывать по кругу Или там есть проход Нет, нету Придется с полукругом ехать. Я по берегу вряд ли вытяну. Ну, хоть выросли, будет хорошо. Да, маловато прибавлять стало. Надо было все-таки через грот двинуть. Так, что-то внизу. А, вот оно что. Иди сюда. Иди сюда. Самое долгое свидание. Ныряльщики постоянно фотографировались на фоне этой парочки. Красота. То есть они пока думали, кому бы сбагрить эту работу. Дайверы просто красавцы. Типа, о, надо сфоткаться. По-другому так. О, еще одно местечко. А там человечки плавают наверху. Скоро мы до вас доберемся. Известный многим как дружелюбное лицо забегаловки Кап и Винки, в реальной жизни этот пират был чудовищем, убившим и поработившим тысячи людей. О, серьезный. Серьезненькое заявление очень. Блять, какой сон большой. И так съела, конечно. Так, а мне нужно тебя съесть. Восьмой уровень. Как и у этого самого, у крокодила. Только... Тот крокодил может меня в бочину зафигачить А ты нет Оглушил Оглушенный, кстати, получает в два раза больше урона Ёпта мать, ну и диета, если честно Такая себе диета Так вижу ящик низу. Я думаю, никто бы не хотел бы заниматься такой диетой, если честно Мусорщик не прочь пообедать любыми отходами Попадающими на дно океана А, ну я сюда просто чисто физически О, вижу еще один знак, прям отсюда Он прям, да, прям светанул в меня Сейчас мы прям с прыжка в него укусимся И... Как и многие социальные движения Ежегодный фестиваль «Плавучий человек» Ставит перед собой задачу поддерживать прогрессивные перемены Но на О, самом бля... деле это лишь повод для местной богемы Раздеваться на публике так, что это? Попробовать органическую преступность на зубок, то есть людей. Крокодильчик. Так, теперь сюда плывем. Сначала с дополнительными квестами распределимся, а потом уже с остальным. Ну вообще, если бы... Так было бы на самом деле, грубо говоря. То есть, типа, съесть. Попробовал человече, но они будут всегда ее пытаться съесть. Ну, грубо говоря, точнее, как он сказал, что именно только ее будет пытаться есть. Мне кажется, все дело просто в голоде в целом. Так, там что? Там еще. Там, там аллигатор. Блин. Я бы тобой полакомился, но я как-нибудь. Какой у тебя уровень? 15. Блин. Попозже к тебе вернусь. Так, подожди, я по-моему не там где-то. Где как? А я типа не, не а я не допрыгнул, и шо? А вода есть? А воды, Блин, там воды нет? Или есть? Подождите. Нет, нет, нет, нет, развернись, развернись. Так, там где-то въезде, вот этот вот, вот этот вот. Скорее всего туда вот таким образом и надо попадать. Но это естественно не факт. Хотел квест по кругу взять. Ну конечно. Бля, да, может людей захавать, а? Бля, нет, в следующей серии только. В этой серии только еда, только прокачка. Бля, ч? Как? Алп. А, ладно, еще рано, я так об этом думал. О, там еще человек сидит, смотрите. М -м, такие аппетитные, шка. Я б съел. О, вот этот знак тоже возьмем. И. Ох, как красиво ты сейчас. Так, вот это оконь альбинос он мой. То есть у них еще есть и радиация. Тоже сделано правильно, хорошо. Так, погнали. Блять, там сто процентов опять телефиатры. Так, знак, забираем. Не, ну вот эти, ладно, я их и так съем. Как бы пофиг. Блять, я его оглушил, а он его кусать не захотел. Блять, их трое разных, разнообразных. Иду, Да иди ты сюда. Наконец Я вас сейчас двоих всех перек... Перекусаю Да, они сознание теряют Поэтому так просто Просто не надоедают Свою разворотовость Ну и куда-то Ну и куда-то Прям в пасть взял Ух. Так, а нам сюда Ох, какой большой жирный ты ну, В нашем случае уже обед. Это я их так ем вкусно, что меня же самому съесть их захотелось, если честно. Так, ну, если я, жаля, нихуя не удивлен, что здесь есть аллигатор. Опять же ты -то... Да отъебись, моя еда. Теперь. моя. Ой, поймал, поймал такого жирного кулька в пасть. Гоните твари сначала Смотрите, не хотят Делиться, блядь, своими окуньками То есть они здесь кайфуют себе Спокойно Блядь, я не могу выбраться отсюда, прикиньте Там взрослый нужен Взрослый особь нужна Как это да? Как это да? Дайв, правда взрослый нужен Офигеть что, попробуем может аллигатора за это самое блять нет он слишком больно бьет так где тут вы то есть мне дали доступ сюда зайти но мне дали доступ пройти дальше вообще красота если честно ешь, ешь, ешь. так у нас тут убейте супер хищника они а рановато ли мне сейчас за супер хищником гоняться не, рановато мне пока супер хищника то лупить. Вот, еще вот мы вот сюда. А, 10 людей еще надо съесть. А сколько у нас минуточек? А, 48, еще, считаю, 12 минут есть. Или сначала... О, костяные зубы дадут. А, давайте. Все, сейчас мы его убиваем, и прям вообще красота. Давай, давай, давай, давай. А, стоп, а где он там? А он через грот идет. Пойдем через грот, прокачаем себе тело немножечко чуть-чуть можно да а, да да качаем так теперь он будет не 5 процентов всего а по 10 процентов приносить нам всего и еще разочек 15 процентов ух ты красота стопа я могу прокачать лето да, стоит стой, стой, стой, стой, стой, стой. 8000 конечно конечно 150 локатор минус 30 процентов перезарядки все я помню то есть чем больше мы прокачиваем тем больше ко всему этому идет. Надо, кстати, он того еще окуня альбиносика скушать. Дик, папки. Отлично. Где моя цель? 500 метров. Блин, всего 750 осталось. Дед, Или это столько у меня наоборот собралось. Столько. Ну все, ну с ними у меня прям уже разговор короткий начинается. Еще бы сейчас с аллигаторами было бы так. Так. Ну все, у нас есть 10 минут, чтобы его убить. Буквально. Куш, куш, куш. Я... Да я перепрыгну. Я еще почему-то в свое время пробел перестал работать. Я думал, что я вообще в него нормально играть не смогу. Так, ядерный вариант. Уничтожьте цель. Давайте. Сейчас я иду к себе цель моя. Острозубый кошмар. Барракуда он радиоактивный, он точно прокачивает. Так Какой у тебя уровень-то? Десятый Блять, долго я ее жрать-то буду Где он? хренал он большой по сравнению со мной, охренеть Блять, кусать у наверное, тоже пиздец больно А что, что... О, нет, кусает, ну кусается в среднем Ну, блядь, ну так же Где ты? Так, ладно, Бароку я и сожру. До 60, километров 60 километров, когда нападает. Уф. Ну, кстати, тупенькая цель. Он вроде уклоняется, но не ест. Смотрите, вот там, то есть, его за залагал у него. Оглушил! Оглушил, тварь! Ла хватаю ее блядь. Акулы -быки могут находить добычу на больших расстояниях по запаху и звуку. Да, стя, так крови сколько идет, нифига себе. Давай, давай, давай, жри ее, блядь. Да ты, что ты? А, ну подхилится, ладно Звучит как название рок-группы, но знаете ли вы, что есть такая рыба? Да, на самом деле есть Набор на эволюции повышает сопротивление урона Он наиболее эффективен против лодок Побежать других суперхищников, чтобы собрать весь набор То есть, в принципе, еще есть набор одежды В нашем случае одежды Потому что это все как одежда Так, а что там, людей надо скушать, да, или что? Бля, и вправду, да, людей это будет следующая серия. Ой, это охотники. воу воу воу воу воу воу -во. Рано, рано, рано, рано еще. Потом вас как-нибудь не переживайте. Так, теперь домой. Или стоп. Или пока они меня не потеряют, я не смогу быстро это использовать. Быстрое перемещение. Могу. Могу, валим. Так, давайте посмотрим. Челюсть костяные зубы. О, нифига себе, как они выглядят. На самом деле, они больше выглядят как не костяные, а какие-то каменные. Ну-ка, останутся. Блять, а выглядит-то ничего так. А выглядит прямо хорошо. Так, плюс 5 урона от трёпки, это когда он разрывает цель. И 12% бонусный урон при укусе лодки. Эта эволюция позволяет вам раздирать сталь и удерживать самую скользкую добычу. Но в целом все вот такая пока. Акулка маленькая такая. Красивенько. и 2,2 метра, то есть уже больше меня. Красота! Ну, получается 2,20. Интересно, до какого размера она потом может вырасти? Это очень интересно. Ой, тут еще славы. О, о, о, о. Электрические зубы. Изобилие, усвоение минералов, адреналиновая железа, биоэлектрические половники, биоэлектрическое тело. Опа! Вот это я хочу! усвоение мутагена биоэлектрический хвост биоэлектрическая голова грубые мышцы О, да это все... О, это значит их, это как боссы которых надо побеждать <гум> хорошо сделано ну все равно так что подписывайтесь на канал ставьте палец вверх предлагать игры для обзоров спасибо бабушке. продолжим а в ГРО, чтобы на вот я и хотел сказать что продолжим в следующей серии Наверное, так что ставьте пальцы вверх. Пока-пока.